Как знакомиться в интернете, чтобы девушки приходили к тебе на свидание. Самое важное, что ты должен понять, это то, что без хороших фотографий на сайтах знакомств делать нечего. Потому что действительно красивая девушка, адекватная, она навряд ли придет к тебе на свидание. Вот мне иногда пишут парни и спрашивают, а как мне переписываться с девчонкой чтобы вытащить ее на свидание, как не заинтересовать и так далее. Начинают скидывать какие-то свои примеры, переписок. И я смотрю на фотографии, вижу просто отвратительные фотографии. И понимаю, что что бы этот парень не писал, у него ничего не получится. Каким бы он супер оригинальным ни был, ничего не получится. И я даю рекомендацию, делаю фотографии, если нужен фотограф, у меня есть решишь свою проблему. И они начинают мне писать то, что послушай, да, на самом деле, твой внешний вид не важен, важно, насколько ты уверен в себе, твое внутреннее состояние. Либо это все выглядит неестественно, либо вообще не хотят тратить деньги. И, и все, в принципе, они там остаются где-то в заднице и дальше страдают, не знают, что делать, ищут какую-то, не, не знаю, волшебную таблетку или что. И надеюсь, что у тебя нет таких убеждений, потому что у меня для тебя хреновая новость на самом деле. Ничего у тебя не получится. Значит, да, нужно сделать фотографии, во-первых. Нужно нанять фотографа, не друга там с телефоном, чтобы фоткаться где-то на улице. Нанимаешь фотографа, снимаешь студию, идешь к Барберу. Покупаешь одежду нормальную, если у тебя нет хорошей одежды. То есть, ты должен подготовиться. И также ты должен понять, что эти фотографии, вот ты сделал фотографии, они будут работать на тебя не один на несколько лет. Два года, три, может, пять лет, я не знаю. Они будут действительно давать тебе хорошие результаты. Также эти фотографии ты можешь использовать где-то, не знаю, в резюме, там, работу подавать, либо еще где-то. В социальных сетях поставить и так далее. Либо если ты знакомишься на улице с девчонками, то когда ты познакомился с девчонкой, вы обменялись номерами, что ты в первую очередь делаешь? Лезешь в Telegram, Вайбер, смотришь ее фотки, может, ищешь в университет. Ты думаешь, девчонки так не делают? Ты подошел, пообщался, она думает, ну прикольный чувак. Заходит на фотки, смотрит, какой-то мудила непонятный, в задницу его не буду с ним встречаться да так это работает поэтому э, это поможет тебе не только знакомиться на сайтах знакомств но и поможет также при знакомстве на улице значит а по поводу убеждения что фотки не так важны важно твое внутреннее состояние посылка какой ты доносишь через переписку и прочее вот Объясняю, максимально понятно. Есть два, два мужика. Вот есть один, который уверен в себе, настойчив не знаю, целеустремлен, но у него не очень фотографии. Есть второй, который также настойчив, целеустремлен, уверен в себе, но он круто одет, у него хорошая фотография, у него хорошая упаковка. И выбирая между двумя, между двумя вот этими мужчинами, Девушка, конечно, выберет того, который хорошо одет, который следит за собой, который заморачивается по поводу фотографий, у которого есть какое-то самоуважение. Понимаешь, в чем разница? То есть, э -э есть мужчины, которые уверены в себе, сильные, да, как такие, какие их девушки любят, и при этом они хорошо одеваются, и вот у них действительно есть успех. Поэтому насчет фоток, на самом деле, я бы на этом месте заморочился, если в этом есть проблема. По поводу описания, оно играет, да, ну, практически ничего не играет, на самом деле. Ты можешь его вообще не писать и ставить пустым, либо написать как-то по фактам, не знаю, если есть у меня какие-то достижения, например, КМС по боксу. Работаю в IT, играю на гитаре, люблю путешествовать, вот что-то из такого разряда. Этого будет вполне достаточно. Нет каких-то достижений, можешь не писать. Но, в принципе, будь готов к тому, что девушка захочет узнать тебя поближе. Да? То есть через переписку она будет узнавать, кто ты, что ты, чем ты занимаешься. С этим разобрались, значит, что писать? Все просто. Вот мужчины... Многие мужчины заходят на сайт знакомств с а, мыслью о том, что ему нужно выделиться. Ему нужно быть супер оригинальным, уникальным, не таким, как все, чтобы девушка обратила на, на него внимание. А, когда познакомишься с девчонкой на сайтах знакомств, когда а, соблазнишь ее, попроси показать, что ей пишут другие мужчины что и пишут в социальных сетях что и пишут на сайтах знакомств ты просто охренеешь там будут супер уникальные супер оригинальные парни с которыми она не ходит на свидание там будут отморозки которые высылают фотки члена предлагают э, очень много денег за то чтобы переспать или пишут вообще какие-то неадекватные вещи тебе не нужно по совету некоторых скидывать фотку члена, чтобы девушка возбудилась. Или... Ну то есть прям какие-то неадекватные советы есть. Либо стараться как-то супер оригинально начать с ней переписываться. Я сейчас покажу пример, как это делать. Тебе нужно через переписку, то есть что женщина хочет понять. Она хочет понять, адекватный ты мужчина или нет. И можешь ли ты брать на себя ответственность? То есть, как это проявляется? А нам, нам, мужчинам, в свою очередь, через переписку нужно понять, адекватная девушка или нет. Потому что девчонки тоже бывают разные. То есть, ты, ты смотришь на фотку, вроде хорошая, красивая, аккуратная, но э, на самом деле есть разные разводилы. клофилинщицы наркоманки, проститутки, э, не знаю, воровки, то есть это действительно так, потому что мне иногда рассказывают истории. Пошел на свидание с клуфелинчицей, привел домой, чуть, -чуть не вырубил меня. Это реальные истории. Поэтому ты не думай, что если девушка красивая, аккуратная, то все там в порядке. Она тебе может сказать, слушай, я массажем занимаюсь, давай приходи ко мне на массаж, там мы познакомимся. То есть кого-то корыстные цели кто-то действительно хочет э, встретиться с парнем классно провести время может найти парня для отношений и так далее поэтому наша задача также через переписку понять адекватность девушки значит хорошо что писать смотри э, не нужно ничего выдумывать ты просто пишешь привет ждешь от нее ответ она допустим говорит привет и дальше ты просто предлагаешь встретиться то есть ты говоришь Примерно следующее. Слушай, как насчет встретиться, выпить кофе, пообщаться в свободное время, знаю, классное место. Как насчет, к примеру, в четверг? И адекватная девушка, она тебе скажет, да, почему бы нет? Но ну, мне вот в четверг, да, мне будет удобно, или в четверг неудобно, можем в пятницу. И ты с ней обмениваешься номерами телефонов. Второй вариант. Она скажет, слушай, классное предложение, но мы как-то мало с тобой пообщались. Расскажи немного о себе. На этот вопрос ты пишешь следующее. Ты можешь просто по факту написать. Не пью, не курю, отслужил в армии, играю на гитаре, занимаюсь боксом много читаю свой бизнес и так далее то есть что-то там по фактам написал и потом спрашиваешь что тебе еще нужно знать от меня что тебе еще нужно нужно знать обо мне чтобы пойти на свидание и обычная реакция такая пишет номер свой или спрашивает и за ты женат или нет ты пишешь нет конечно все она пишет номер телефона все не надо ничего больше выдумывать я сейчас пару примеров покажу то есть адекватная девчонка реагирует так, неадекватная, то есть какая-нибудь меркантильная, она начинает выдавать какие-то запросы. Я по кафешкам не хожу, это для студентов или малолеток, пойдем в ресторан или ну, какие-то подобные сообщения прилетают. То есть ты понимаешь, что ну, тут о чем тут разговаривать или пишет, забери меня на машине и так далее. Я понимаю, что для тебя, возможно, нет проблемы приехать и забрать девчонку на машине. Но если ты вот назначаешь свидание в центре города, и она не может на первое свидание к мужчине приехать самостоятельно, в чем проблема? Ну, у тебя денег нет на такси, или у тебя какие-то вот непонятные там принципы, правила и прочее. То есть таких сразу сливаешь. То есть с ними не о чем разговаривать. Либо девчонка начинает... Писать какую-то херню, тогда у нее не получается, э, там, через день, через неделю не получается писать какие-то неадекватные сообщения. То есть, ну, сразу видно и понятно, что, ну, что-то не так. Вот что-то действительно не так, потому что, я, еще раз говорю, адекватная девчонка, она, да, прикольное предложение, давай встретимся. Ну, а что там сидеть, переписываться на сайте знакомств? Ты неделю можешь переписываться. Показаться адекватным, но, но по факту ты можешь оказаться каким-то отморозком. И нормальная девчонка в принципе это понимает. Сколько бы она с тобой этом не переписывалась, ты можешь оказаться отморозком. Вы встречаетесь нахрен в центре города. Блять, какой маньяк. Назначаешь свидание в центре города. И нормальная девчонка понимает, что ничего не случится. А, значит, смотри еще какой важный пункт а, вот вы общаетесь допустим ты ей предложил она согласилась и примерно говорит я вот у меня не получается в ближайшие три дня можем там, через четыре дня встретиться либо обмениваешься номерами телефонов либо переводишь ее в телеграм то есть таким образом ты как бы отделяешь себя от той массы парней которые ей пишут ты для нее уже особенным становишься и далее вы общаетесь либо в телеграме либо созванивать. Конечно, я больше за созвон, потому что это более эффективно. Ладно, давай я покажу тебе парочку переписок. Именно такого формата, где ты сразу предлагаешь встретиться. И посмотрим, как это работает. Так, так. Ну, вот смотри пару примеров, пожалуйста. Привет-привет, как насчет встретиться, почему бы нет завтра бла-бла-бла можно освобожусь около такого-то времени все дальше уже договариваешься встрече. то есть я говорил про то что девчонка хочет э, понять адекватный ты или нет и можешь ли ты брать ответственность на себя многие парни кстати не могут брать ответственность они начинают общаться и вот непонятная переписка то есть они как бы ждут какой-то первый шаг от девушки что она что-то предложит и так далее либо у них Какая-то установка, там общаться надо вот, ну, несколько дней, чтобы заинтересовать. Нет, ты предлагаешь встретиться а, далее, когда вы обменялись номерами телефонов, либо здесь же ты можешь предложить, а, где вы встречаетесь. Говоришь, в четверг, а, в 20.00, давай, вот в центре, возле а, такого-то, ну, не знаю, по такому-то адресу. Допустим, там есть клевое кафе, там посидим, есть вкусный кофе, я тебя угощаю к примеру так а, вот то же самое кофе поздно не пью давай раньше давай ок все пишет номер все на вечер у меня планов не было так что можно супер ну вот видишь то есть без проблем без проблем и я тебе скажу что это процентов 80 таких переписок если у тебя хорошая фотография и примерно такой шаблон, не надо прям в точности копировать, потому что мне иногда ученики говорят, что девчонка пишет: Блин, кто вас там учит таким шаблоном, все там вот прям одинаковое, слово в слово. То есть не надо прям повторять за мной, как вот у меня, допустим, написано, примерно структуру просто стоит понять, как делать, и все. И этого вполне достаточно. Я надеюсь, ты все понял, что я пытался до тебя донести. Давай я подрезюмирую. Смотри, для того, чтобы действительно много девчонок приходило к тебе на свидание, тебе нужно сделать хорошие фотографии, какое-то минимальное описание адекватное сделать, либо вообще его не писать. И показать то, что... Показать в переписке то, что ты адекватный, можешь брать на себя ответственность. То есть ты как нормальный адекватный мужчина увидел женщину, она тебе понравилась, ты предложил ей встретиться. У тебя адекватное предложение выпить кофе в свободное время и пообщаться. Это адекватно, хорошо. А если она спросит, кто ты, что ты, мы мало общались. Рассказал о себе, как-то тезисно спросил, что еще нужно знать, чтобы с тобой встретиться. Я думаю, что ничего знать больше не нужно. Ну, может, женат ты или нет. И, соответственно, мы через переписку фильтруем девчонок. Выбираем адекватных, отсеиваем неадекватных. На такую переписку, как я тебе показал, реагируют адекватные девчонки. Неадекватные начинают писать какую-то херню. Я номер телефона не даю. Давай общаться здесь. И так далее. То есть, это уже... Как Какой-то бред, не знаю, надо таких сливать, чтобы не заморачиваться, потому что реально классных девчонок очень много, не надо усложнять себе жизнь.